Я бы хотела обратиться к генеральному прокурору Украины, к военному прокурору и президенту Украины. Суть обращения такова, что в военной прокуратуре творится совершенный хаос. У нас вчера проходило заседание в Артемовске апелляционного суда Донецкой области по ДДП по, по обжалование меры пресечения избранной нашему бойцу э, в связи с ДТП, которая была 5 января, mm -hmm. и погибли 13 наших ребят. Э, следствие по этому делу э, велось совершенно необъективно. Да. Версия прокуратуры двигался да. наш Мерседес. Это версия прокуратуры? Да. Версия да. прокуратуры. Двигался э, по главе колонны наш Мерседес. Автобус? Нет. Автомобиль, да. да. а. У которого э, торчала лапа, приваренная для... Так. Э -э наш Мерседес двигался по своей полосе. По версии, по версии Сколько? прокуратуры навстречу двигался КРАС якобы тоже по своей полосе. Угу. Но тем не менее э лапой нашего Мерседеса зацепили колесо КРАСа, его сорвало, и этот КРАС влетел в наш авто. А версия наших ребят, э те, которые были на месте, они говорили, что этот КРАС Вывозил боекомплект, что подтверждает прокуратура, Три тонны быка mm -hmm. из Дебальцева в Славянск. Перевозил. В тем, перевозил, перевозил. Да. Это э, фаза активных боевых действий mm -hmm. И с в И э, передовой в тыл. В темное время суток, без габаритов, без сопровождения. Э, все видели, что он ехал без габаритов. Да. И этот крас влетел в нашу а показания этого водителя, что он видел движущуюся колонну, много фар на встрече. Его первоначальные показания, что он ехал на метр двадцать по встречной полосе. Да, мы были на месте происшествия, замеряли там как раз мост, мы замеряли ширину, там семь с половиной метров ширина. Как? Если он заступает на полтора метра э, на встречную полосу, вы понимаете, что проехать там просто нереально У -у -у. Он просто въезжает в колонн, и теперь он не виноват, а виновен наш водитель. А, водитель Краза остался жив? Да, водитель Краза остался жив, и он тоже утверждает о незаконном уголовном преследовании, якобы. Но под стражей сейчас находится наш человек. А ваш человек, вот он был за рулем на СССР. Да, перед да. Наш боец на перед очередным допросом военной прокуратуры в Краматорске попал в Артемовскую центральную районную больницу с диагнозом гипертонический кризис. Военные прокуроры стали возмущаться, что наш боец пытается скрыться от следствия. Меня послали наше командование взять справку из больницы о том, что наш боец находится там на лечении, чтобы ему не предъявляли, что он пытается скрыться от следствия. Прибыл на место, я там увидела одному из военных прокуроров, который беседовал с врачом. Затем этот прокурор зашел в палату к нашему бойцу Василию Присяжному, бросил ему педозу. Это было не вручение, это было непонятно что. Шумел там, там находились люди больные, сердцем. Я ему сделала замечание, что он ведет себя совершенно некорректно, что здесь находятся больные люди. А вы присутствовали? Я присутствую. Попросила, чтобы он вышел из палаты. Мою просьбу поддержал доктор, который находился в палате. Он сказал, чтобы все вышли Мы все вышли. Нашему бойцу в палате проводили, снимали электрокардиограмму, капали какие-то лекарства, но прокурор не успокаивался. Я стояла в дверном проеме, дверь была закрыта, прокурор прокурора было, насколько я помню, в военной форме два. И якобы по гражданской форме одежды был еще. Я стояла в дверном проеме, дверь была закрыта. Этот прокурор кричал, что ему нужно срочно зайти в палату, непонятно для чего. Педозру он уже ну, как бы вручил, да? она уже была у присяжных. Я сказала, что извините, но пока не выйдет врач и не скажет, что процедура окончена и можно зайти, я не могу отойти от двери, как бы, давайте подождем, когда выйдет. Вчера я была в прокуратуре военной, меня вызывают через счастье часть 36, 36, находится в Киеве. Я приехала к прокурору в Краматорск, спросила, давайте сегодня проведем допрос чтобы в качестве свидетеля. Мне сказали, что нет, э, все запланировано на четверг на 11 часов, э, что мне вручат педозру и сразу состоится какой-то суд. То ли по избранию пресечения, то ли еще как-то. Он не упочинял. Я спросила, в чем меня обвиняют. Мне сказали, Часть 2 статьи 342 уголовного Это препятствия органам власти. Я спросила, в чем выразилось мои действия, в чем у вас Мне сообщили, что я якобы толкнула прокурор. Я спросила, чем это подтверждается. Никто в тот момент не проводил никаких видеофиксаций, ничего. Мне сказали, что у них якобы есть шесть свидетелей, которые подписали показания, что я толкала прокурор. Я говорю, у меня есть другие свидетели, которые могут подтвердить, что я не толкал. Нет. Я говорю, что я буду заявлять ходатайство о том, чтобы провести очные ставки с этими лицами, в том числе с этим прокурором. Мне был дан ответ, что мое право заявлять ходатайство, а их право их отклонить. Следовательно, следствие уже ведется к Следовательно, уже всем становится понятно, какое будет принято решение. Поэтому я хочу обратиться к военному прокурору с просьбой взять на контроль это дело. Это первое. Второе. Возбудить уголовное производство в отношении данных прокуроров. Первое. По факту превышения им служебных полномочий, что было в центральной районной больнице Артемовской когда они приезжали, как с их слов, забрать бандита присяжного, хотя еще нет решения суда, устанавливающего его иномы. И следующее уголовное производство, которое, на мой взгляд, должно быть возбуждено в отношении этих лиц, это дача заведомо ложных показаний и фальсификация уголовных. дела. Первая наша встреча с прокурорами – действительно, когда гражданский, ну, в гражданском был один из когда он сразу сказал, мы его заберем, мы его посадим, он будет сидеть, без суда и следствия. Поэтому, ну, в любом случае, это предвзятое разбирательство, потому что только один, одна сторона там выступает, второй виновник происшествия вообще не фигур. А сейчас по нашему делу, так это женщина там 50 килограмм толкнула, и он уже скоро будет коллегой. Хотя там не, даже никто никого не касался, просто стояли в дверях и мы, э, говорили, что если дают разрешение доктор, тогда, конечно, пусть он забирать его все делать по закону. Но когда доктор говорит, что это опасно для здоровья, они ему все равно, он пытается что-то ему дать в руки, чтобы он прочитал, подписал. Он говорит, я ничего не вижу. Самый возмутительный факт это то, что те прокуроры, которых якобы я толкала, они вызывали милицию. Угу. Я также вызывала милицию в Артемовскую больницу по факту приглашения имени. По своему вызову я писала работникам милиции э, объяснение. По их вызову я ничего не давала, никаких показаний. Но мое объяснение чудным образом оказалось в криминальном проваджении по факту их обращения. Мое обращение, оно так и осталось в Артемовском районе. Прокуратура его совершенно не рассматривает. Кроме того... Если эти работники прокуратуры являются по делу потерпевшими, какое они имели право возбуждать криминальные права Какое они имели право проводить допросы свидетелей, если они являются потерпевшей стороной? Когда я им задавала эти вопросы, находясь в прокуратуре в Краматорске, они еще ответили, что мы еще и судить вас будем. Ну и я лично, я с прошлого лета, даже чуть раньше, как человека с обосренным чувством справедливости, Пафос, не Человек, который однажды звонит. Вчера мы еще видели, говорят, все, я еду в батальон Кучинского. И через три дня он уже вступил в Батальон Кучинского, еще через два дня уже был в полях, был в Пославянске, видели в Подтепальце, в Мироновском, Артемовске. Я не знаю, если такие люди, патроны действительно с чувством справедливости, которые они бросают своих бойцов, своих друзей единец системы такие не нужны если них, когда нечего добавить куда мы катим должно быть полностью открытое производство которое все будут уверены что действительно будут наказаны виновники если это наш человек значит он должен нести наказание но если только одна сторона то вы подозреваете по 10, 10 которые сейчас проходят вы подозреваете что следствие проходит не совсем корректно упоряджены Конечно. Да. Защищая какую сторону сейчас? Вот что делать делает ходу Мое лично мое мнение, поскольку красный двигался в темное время сетах, из зоны боевых в тыл, в тыл, груженный полностью быка, без да, машин сопровождения. Без машин сопровождения, значит, они это делали тайно. Угу. Причина может быть не совсем законная. Угу. Если вдруг этого водителя краса. Привлекут к ответственности за это ДТП. Но, конечно же, он скажет, почему приказу он двигался в выборках. И, наверное, это кому-то будет не очень интересно. Это мое. Mm -hmm. а, а приказ не нише руководства. В принципе, не, не в в принципе я хотела бы, чтобы все-таки следствие было объективным и по тому делу, и по нашим Вы препятствовали прохождению прокуроров. Почему? Для того, чтобы они повредить здоровые водители или по какой-то другой причине. Это мы не препятствовали к прохождению прокурора. Я стояла и просила прокурора. Пожалуйста, дайте время врачам, медикам, сделать... сделать медицинские манипуляции, как это требует закон, что медицинские манипуляции в присутствии посторонних лиц не проводятся. Это медицинская тайна, она охраняется законом. Кроме того, у человека диагноз гипертонический кризис, мы делали электрокардиограмму, мы капали человек получил стрим. Прокурор мне успокаивался. Я взывала к его благоразумию. Я говорила, почему вы себя ведете так бесчеловечно? Зачем вы издеваетесь над человеком? Да, я была эмоциональна. Но иначе реагировать на такие вещи просто было невозможно. Но физическую силу прокурора я не применяла. Я адекватный человек. Прокурор находился в тот момент с оружием. Я без оружия. Я прекрасно понимаю, я юрист по образованию, я прекрасно понимаю, что могли бы повлечь э, те действия, которые мне вменяет сейчас прокуратура, и никогда в жизни на нарушение закона не пошли. Я думаю, секрет наших прокуроров, это то, что им родители купили дипломы, купили должности, но забыли купить совесть, честь и общечеловеческие принципы. Я не хочу останавливаться на этом. Я хочу все-таки, чтобы тех работников прокуратуры, которые нарушили закон, привлекли к этому. Я повторяю, это превышение служебных полномочий, то, что они вытворяли в Артемовской центральной районной больнице с присяжным. И это дача заведомо ложных показаний по моему проваджению. И ложное сообщение о преступлении. Если бы меня не было на тот момент в больнице, они бы силой скрутили бы присяжного и увезли бы в суд, где уже было подготовлено судебное решение они приезжали в больницу несколько дней подряд. Они приезжали в больницу на следующий день с ребятами из спецназа, чтобы те силой его вылезли в Краматорск. Ребята из спецназа посмотрели на нашего Василия и сказали работникам прокуратуры, мы на себя эту ответственность не возьмем. Мы видим его состояние, мы боимся, что если он умрет у нас по пути к машине, нам придется за это отвечать. Работники прокуратуры уехали опять-таки ни с чем. Еще через день они приехали, в бронежилетах, с автоматами, с подствольниками, в которых были были. Опять-таки я у них спросила, ребята, вы приехали в кардиологическое отделение больницы, воевать? Я говорю, дебальцы да варятам, хотите я вас отмезу на Давайте вместе поедем. Что они ответили? Ты будешь сидеть, детка.